Лучше всего Анита умеет лгать, замирать по щелчку, улыбаться и не моргать, только милое славить, важного избегать, целовать мимо щек ароматных сучек. Тяжелее всего Аните бывать одной, балерине в шкатулке, куколке заводной, ведь Анита колени, ямочки, выходной хохоток фейсбучек. Неуютно Аните там, где не сделать вид, где старуха лук покупает, где пес сидит, где ребенок под снег подставляет веселый рот, будто кто-то на ухо шепотом говорит, отводя идеальный локон. В тех, кто умен Анита, и в тех, кто глуп, в посещающих и не посещающих фитнес-клуб, во владелицах узких губ и надутых губ боженька лежит, завернутый в тесный кокон. Он разлепит глаза, Анита, войдет в права, Раздерет на тебе валаны и кружева, Вынет шпильки твои, умоет тебя от грима, И ты станешь жива, Анита моя, жива и любима.